Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы подготовили видео о том, как работает правильно смонтированная и подобранная воздушная завеса. У нас входная группа. Для того, чтобы показать работу, мы взяли дым фиолетового цвета. Он нам наглядно покажет, как будет проникать или не будет проникать дым в помещение при открытии дверной группы. Обратите внимание, что воздушная завеса создает настолько мощную струю воздуха, что дым не заходит в помещение. Хотела бы вам напомнить, что воздушная завеса это энергоэффективное оборудование, которое создано специально для разделения внутренней и наружной среды для тех, кто держит свои двери открытыми, для посетителей. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки.